Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Наконец-то у нас получилось связаться с Яковлевичем Кедми для того, чтобы побеседовать с ним о международных делах. Что поделаешь, технические проблемы есть везде, поэтому ну, будем обижаться на пробки на дорогах. Здравствуйте, Яковлевич. Здравствуйте. Яковыч, вот сейчас у нас какая-то очень бурная неделя. Этот самый Путин летит в Китай, Трамп летит в Канаду, понимаешь ли, а все остальные остаются на своих местах и ждут, а чего же произойдет. В результате, значит, в Китае там подписаны какие-то документы. Кстати, там не появился наш ОС Ким, хотя, я так понимаю, его ожидали все. К Трамп, Ким Чен Ын. Вот, это самое. Трамп не добыл до конца саммита, плюнул и сказал, мне в Австрии интереснее, чем с вами. Не подписал коммунике общее, не воздержался от подписи и представителя Японии. Что происходит? Как по-вашему? Ну, во-первых, мне не неизвестно о том, чтобы кто-то ожидал присоединения Северной Кореи к Шанхайской конференции. И вряд ли Северокорейского представителя там ждали. Никогда не шла речь о том, чтобы Северная Корея туда присоединила. Поэтому вряд ли. То, что в в Европе и в Запад... у западных союзников. Шестерка, семерка, восьмерка называют как угодно. Свои разногласия. И основная причина разногласий ⁇ это Соединенные Штаты и их новая политика. Это не ново. То, что они должны были встретиться в Канаде, это было запланировано давно. То, что эта встреча только показала то, что они не в состоянии пока ничего, ни о чем договориться. И нет у них никакой общей позиции, с которой они могут выйти. Это, это верно. Это верно. Понятно. Но пос... <связываю> да, да, продолжайте, Оковлевич. А, то, что произошло в Корее, не в Корее, а в Китае, это была задуманная, запланированная встреча, которая э, э, дополнила шанхайскую группу э, еще двумя членами, очень важными и очень сложными. То есть теперь там восемь, включая Индию и Пакистан. Само по себе это знаменательно что, несмотря на все разногласия, это они решили присоединиться именно к этой группе. Это говорит о том, что она обладает определенной привлекательностью и что она дает надежды на решение проблем, которые трудно решить в одиночку. Причем эта группа, она не такая жесткая, как все другие союзы, которые были до этого, особенно западные. Это не военное сотрудничество, это определенная форма экономического сотрудничества, но не силовое. То есть она более толерантная, если можно так сказать, и поэтому более гибкая. Но все-таки дает возможность и надежду на решение проблемы. У Трампа сейчас основное, чем он занят, это северокорейская проблемы. Там дела идут все-таки так, как хотел северокорейский правитель. Он логично идет к тому, к той цели, которую он себе поставил давно а потом могу отнести их к северокорейской проблеме. В Европе только усиливаются разногласия, причем разногласия между всеми. Разногласия внутри, не включая Соединенные Штаты. У Италии, вдруг выяснилось, совершенно другая позиция, чем у самой Европы. Проблемы между японскими представителями и европейскими. Проблема между канадцами и европейцами, а проблема внутри всего этого, всей этой семерки и проблема с Соединенными Штатами, у каждого отдельно и у всех вместе причину этому и субъективная это личность и политика Соединенных Штатов, и объективная, что те формы, которые были в свое время созданы, начиная от Европейского Союза, НАТО, восьмерка, оказались сегодня все менее и менее дееспособными решать проблемы, а нередко они просто создают или усиливают проблемы. Понятно, что неучастие России в этих формах, как справедливо заметил Франк, Парализует любую деятельность. Потому что сегодня уже всем ясно, что без России невозможно, без участия России невозможно решить ни не одну мировую проблему. Можно эти проблемы только усугубить. Так что э, те формы, которые были созданы, кроме шанхайской, но она своеобразная, не в состоянии решить те проблемы, с которыми складывается сегодняшний мир в 2018 году. Но проблемы-то существуют, и решать их надо будет. Пока идет чемпионат мира, все заняты чемпионатом мира, но параллельно с этим был визит успешного российского президента в Австрию. Довольно успешный визит на эту шанхайскую конференцию, хотя и в другом городе в Китае. Довольно успешные переговоры с Китаем. И одна из самых замечательных новостей для России и для Китая, то, что их товарооборот может уже в этом году перейти в 100 миллиардов долларов. Цифра невиданная раньше, и которая говорит о многом. Если развитие этой шанхайской кооперации будет дальше, успешно, то, понятно, взаимоотношения между всеми ними, в том числе с Индией в том числе с Пакистаном, будут усиливаться. Надо обратить внимание, что Индия, что Россия, что Соединенные Штаты всегда были в особых отношениях с Пакистаном. И теперь вроде бы Пакистан отдаляется от американского покровительства, все больше и больше. Американцы из кожи вон лезут, чтобы подтянуть Индию обратно под американское влияние. Я не уверен, что этому удастся, даже несмотря на все противоречия, которые есть между Пакистаном, Индией и Китаем. Они все-таки пытаются совместно решить проблему. Понятно. Вот, вот смотрите, вот что, что интересно в этой ситуации. Значит, э, Мэй летела на э, G7 с определенным планом по созданию некого международного органа, который якобы будет э, ну, препятствовать России. Трамп с ней даже разговаривать не захотел наоборот, друг ни с того ни с сего у борта самолета заявил, как-то там нам без России будет. С другой стороны, Китай и Россия объявляют, ну, если так сказать, в точном переводе, я бы так сказал, о создании некого сотрудничества России и Китай, стран, что ли, новой цивилизации, если можно так выразиться. Как вы считаете, насколько глубокие противоречия с одной стороны и насколько искреннее и тесное сближение в данной ситуации. Противоречия, то есть противоречие между тем, кем вы понимаете. Между Англией и США с одной стороны и э, такой тесный формат сотрудничества между Россией и Китаем. Как вы считаете, э, вот эти противоречия с одной стороны, имеют ли они тенденция углубляться или, как говорится, каким-то образом договоряться. И с другой стороны, такое тесное, как говорится, объединение России и Китая, насколько оно долговременно и, собственно говоря, искренне. В отношении Китая и России а ни у той, ни а другой стороны нет выхода, как все ближе и ближе и все больше усиливать отношения между ними. Это имеется в виду в трех плоскостях. В первую очередь экономическая. Одна из целей Соединенных Штатов, И основная цель Соединенных Штатов, это Китай. И затормозить развитие. Поэтому Китаю необходимо как полная свобода получения энергоносителей, которые Соединенные Штаты стараются контролировать. И только Россия может обеспечить и, э, Китай всеми энергоносителями, независимо от позиции Соединенных Штатов. В любых количествах, которые понадобится Китаю. Полностью, абсолютно. Второе. Китаю нужна Россия, как, потому что через Россию проходят основные ее торговые пути в Европу. И с э, Усилением и облегчением северо-морского пути и сухопутной дороги через Россию в Европу и дороги через Пакистан, Иран, Азербайджан и Россию опять-таки в Европу. Это дополнительные пути, в которых нуждается Китай, не только Китай, но и Индия, и Пакистан тоже. Китаю необходимо сотрудничество в России и взаимопонимание на стратегическом уровне с точки зрения американской военной угрозы. И понятно, что Россия вместе с Китаем, Россия и без Китая, может совершенно спокойно справиться с американской угрозой. Китай с Россией может быть безопасен от американской военной. Войны особенно на фоне того что вероятность военного конфликта между китаем и соединенными штатами сейчас увеличивается как из-за островов которые китай считает своими так из-за проблемы тайваня которую пытаются оживить вдруг и обострить соединенные штаты и, как и другие проблемы, американцы пытаются заигрывать со всеми потенциальными врагами Китая или превратить их в врагов, как, например, усилить враждебность между Вьетнамом и Китаем. И с третьей стороны, Китаю необходима политическая поддержка России. И Шанхайская конференция, понятно, что без России она не имеет смысла. А вместе с Россией, когда Россия и Китай играют там главную роль, организаторов, она усиливает политическое значение Это политические позиции. Я еще не говорю про Брикс, которого в последнее время не говорят, но там тоже Китай и Россия. И Индия. Я говорю, мы сегодня говорим про Китай. Китай и Россия. Понятно? И Индия. Но... То, что без России ни БРИКС не имеется, что никакого смысла, ни Шанхайская. А это только Китай с Россией, прежде всего. Все остальные, как следствие Союза Китая с Россией. Россия это необходимо как альтернатива для экономического бойкота, который будет только усиливаться со стороны Соединенных Штатов и Западной Европы и как развитие своих технологий и усиление военной и политической России. Шархайская конференция, она выставила на посмешище попытки изоляции России, то, на чем сконцентрировались Соединенные Штаты и ее основные союзники Британии, но также и Европа. Так что тут это совершенно ясно. И этот союз будет только усиливаться и укрепляться. По мере укрепления экономических отношений, особенно в период игр с санкциями или с изменением всей экономической системы в мире, которую затеяли Соединенные Штаты. Что же касается разногласий между европейскими странами и Соединенными Штатами, извините, об этом еще Энгельс писал, и Маркс писал. И Это понятно, но вот в данном ситуации интересно они, конкретное думаю, Великобритания и США. Они продолжаются и сегодня, только принципе, диалектика на более высокой степени развития. Разногласия у Великобритании огромные проблемы. Она вынуждена оставить Европейский Союз. Британия вне Европейского Союза более слабое государство. Оно пытается найти поддержку у Соединенных Штатов. Соединенные Штаты готовы на это, но на своих условиях. Американцы никогда не занимались благотворительностью, в отличие от Советского Союза. Американцы, самым большим потребителем Ленд-Лиза был не Советский Союз, а Великобритания. И она заплатила все. То есть, американцы хотят Великобританию возле себя, но на их условиях. И поэтому это приводит к обычным рода разногласия между того, кого хотят полностью закабалить, и тот, который еще пытается как-то сопротивляться. Подобные же конфликты между французскими, немецкими, канадскими, американскими, в основном участниками этой игры, наиболее сильными, наиболее э -э как бы Наиболее, можно сказать, активный. И то, что они пытаются, то, что они пытаются сделать, это приводит. Это приводит к тому, что это, этот конфликт все больше и больше усиливается. Это то, что мы сейчас видим. И это только начало. Потому что другие процессы, которые идут внутри Франции, новая политика Италии, это все может привести к изменениям очень быстрым и очень серьезным, которые только усилят разногласия между ними. Понятно. Ну вот смотрите, Якович, вот я попытался сопоставить несколько событий, ну там, как говорится, милые бронятся, только тешатся в этом деле, но тем не менее Столтенберг заявляет о том, что планируется размещением некой мобильной группировки, некой, некоего быстрого реагирования 30 американских дивизий в Европе которые могут быть, как говорится, отмобилизованы за 30 дней в течение месяца. Ну, понятно, что это направлено, конечно же, не против Польши или не против там Тамвенрии. Понятно, что это направлено против России. Так что, несмотря на то, что между ними очень серьезные экономические разногласия, очень серьезные экономические склоки, тем не менее военно-политический союз против России остается в силе? силе. Во-вторых, очередная глупость польского правительства, которая сказала, что она хочет постоянную дислокацию в американской дивизии на своей территории, американцы проигнорировали это, дав полякам понять, что не парить что этого не будет. Американцы не готовы. Они готовы оставить ситуацию такой, как она была. То есть постоянно меняют американскую бригаду одну по, по месяцам, не больше. То есть в этом отношении нет. То, что Союз остается, он остается, он им необходим. То, что это, понимаете, НАТО совершенно ненужная организация. Но как любая другая бюрократическая система, которая не нужна, она цепляется за все, чтобы сохраниться. И даже как в том анекдоте они требуют повышения зарплаты. Поэтому расходы НАТО уже перешли триллион долларов. Бюджет, вообще бюджет НАТО, стран НАТО. Но практически практически не только, что эта военная структура бесполезна, она с военной точки зрения слаба. И вся их надежда на то, что Россия не поддастся на их провокации и не отреагирует военным путем. Потому что если это будет, то, не дай Бог, для них. Но они пытаются для того, чтобы нагнетать напряженность, играть на опасной линии, на линии огня, чтобы создавать напряженность. Эта напряженность оставляет их в центре внимания. Она дает им дополнительное финансирование. Это подогревается и Польшей, и прибалтийскими странами, и другими отсталыми странами Восточной Европы, которые, кроме как получения Финансирование за то, что они занимают антироссийскую позицию, находятся якобы от российской угрозы, они ничего не могут. Больше у них ничего нет. Больше у них ничего нет. И Польша в следующем году заканчивается, по-моему, 79 или 80 триллионов э, миллиардов долларов, э, евро, которые они получали последний транс. А дальше что? А дальше 14. яблоки в Беларуси. Уже не будет 14 миллиардов евро каждый год. А как их получить? То есть нагнетая напряженность, исходя из того, что Россия проявит гибкость и не сорвется с этой напряженностью и не отреагирует. Понятно. Вот смотрите, Яков Ильич. После взятия в Сирии думы, давайте перенесемся в регион, который к вам поближе. После взятия Сирийской думы, после зачистки э, лагеря беженцев, э, как их называли, в пригороде Дамаска, сирийские войска готовятся завершить э, зачистку южных районов э, э, Сирии собственно говоря, в районе, в котором она находится на одной границе с Израилем. Ясное дело, что Израилю не нравится то, что в этой, на, этом, сказать, на этой территории могут оказаться либо шиитское ополчение, либо отряды хезбалы либо то и другое вместе взят. И вот, собственно говоря, по приглашению министра обороны Российской Федерации в Москву прибывал, приезжал министр обороны Израиля. Как вы считаете, переговоры там были достаточно успешны, Нашли общий язык между собой? Я думаю, они достаточно успешные, потому что условия там вполне ясны. Условия вполне ясны. С точки зрения Израиля, Израиль занял грамотную, правильную позицию в отношении Сирии, заявив то, что мы не вмешиваются в последующие в Сирии. Но мы не потерпим иранского присутствия, в первую очередь, на наших границах, а вообще, чтобы иранцы оттуда убрали. Иранцы со всеми их образования, как Хизбалла, mm. так и проиранские, шиитские подразделения, их там порядка 15 тысяч. Но это ополчение, в общем-то. Да, это ополчение, но вот. Когда встал вопрос о том, что сирийская армия будет зачищать этот последний, предпоследний анклав, последний анклав серьезный, это Идлиб, не зачистив этого, уже трудно переходить к Идлибу, и там еще другие вопросы у них есть, то со стороны Израиля было одно, одно пожелание. Не используйте в этих боях, как в других местах, шиитские формирования, потому что с ними придут иранские инструкторы, их Хизбалу. И об этом шли переговоры. Насколько я понимаю, Россия понимает и это, и она готова это сделать. Да, так. уже недавно были сообщения, что обижаются, значит, э, собственно говоря, отряды Хизбаллы, их начали сирийские войска потихоньку вытеснять из этих регионов. Нет, нет, нет там было одно, что батальон военной полиции российской вошел на позиции Хизбаллы без того, чтобы кто-то сверху это вовремя не скоординировал. Но это быстро уладило. Вот. Россия отлично понимается. Россия, Россия интересует, чтобы как можно быстрее вся территория Сирии была освобождена от террористов и оппозиции, была пришла под власть Россию интересует стабильное сирийское государство. Совершенно ясно, государство не может быть стабильным, если на его территории будут находиться войска других государств. В данном случае турецкие, американские, французские, иранские и прочее. Но, естественно, Поэтому... кроме российских. Которые... Не, ну, Россия, Российские войска там находятся не для Сирии. В том-то и дело, что российское долгосрочное присутствие, оно не связано с Сирией, оно на территории Сирии но она связана с проблемами стратегической обороны России против НАТО и американцев. Им нужна это как военно-морская, военно-воздушная база базовая. Ну будем вот. говорить так: восточнее Неаполя 5 Пятый флот уже не рискуется. Вот. Но, но другие военные подразделения, воен любые формирования, ополчение, не ополчение с точки зрения России неудобны. И с точки зрения сирийской власти в Дамаске неудобно, потому что шиит это, это религиозная организация. Сирия это нерелигиозная организация. Только что справились с одной религиозной организацией не хотят получать вторую. Во-вторых, они не арабы. А Хизбалла это ливанская организация и После окончания войны ее нахождение на территории Сирии может быть дестабилизирующим фактором. Как любые другие иностранные войска, как турецкие войска, как протурецкие формирования, как курдские и все остальные. Одна страна, одна армия, одна полиция, одна служба безопасности. Это совершенно ясно. Поэтому в данном случае нет противоречия между Россией и Израилем. С точки зрения чисто военной усилить достаточно сил, чтобы зачистить эту территорию, не прибегая к Хизбалле, как в других местах или к ополчению. Пусть ополчение займется на других участках, возле Идлибы или где-нибудь другом месте. Ну, и, понятно. То есть, я думаю, что договорились. Ну и прекрасно. И, конечно, операция начнется на следующей неделе. Потому что... Продолжается переброска техники и сирийских войск, именно сирийских войск в этот район. Переброска, подкрепление и новая и новая организация, и говорят все о том, что вот-вот начнется операция. Поскольку она начинается, то достигли недоговоренности взаимопонимания с Россией, где какие линии, кто не будет пересекать. Вот и все. Ну, допустим, вы же сами понимаете, Якович. ну, грубо говоря, когда ведется артиллерийский обстрел, бывает, что снаряды перелетают через границу. Ну, а... совершенно случайно такие вещи а... тоже а... могут быть. Это бывает. И для, этого, для, этого, для этого мы и предупреждаем. Стреляйте от Ну, понятно. Все-таки все там есть там есть российские офицеры в каждом батальоне. Добавьте еще офицеров в каждую батарею. Поскольку проблема, не дай бог, сирийский снаряд попадет в дом, где находятся дети на израильской территории. Но мне было бы крайне нежелательно. Так что, так же как, так же, как крайне нежелательно какое-либо было столкновение между нашими самолетами и российскими и между нашими обстрелами и нахождением там российских войск, мы стараемся, и Россия старается, чтобы этого не было, можно постараться, чтобы этого также не было при этой операции. Но ну, так если сомнительно, так не стреляют. Понял. понял. Из тех орудий, а, -а, -а. а пытаются решить это другим способом. Ну добро. Любую, да. любую позицию, особенно в тех условиях, можно несколько способов, как ее взять. Ну, в первую очередь минометами, конечно. Я не знаю, минометы это тоже бракованная мина, она вот угодно. Ну, добро. Позиция здесь понятна. И вот смотрите, Якович, тут на прошлой неделе был, так сказать, э, ну что ли, телемост между президентом России и людьми, которые задавали ему вопросы. Один из вопросов был от довольно известного человека, российского писателя Захара Прилепина, ныне заместителя значит, командующего в Донецкой Народной Республике, по поводу возможности провокации со стороны Украины. Впервые, на мой взгляд, Путин применил оборот следующий, что это понесет тяжелые последствия для украинской государственности. То есть уже впрямую сказано, что это не э, там армия пострадает или там какие-то добровольческие отряды фашистские там подразделения и прочее прочее, а конкретно украинская государственность. Как вы считаете, возможны после этого атаки бандеровцев на Донбасс? Я думаю, что последующее после этого срочный звонок. Порошенко и разговор с Путиным убедил его, что стоит считаться, считаться с той точкой зрения, которую высказал российский президент. То есть он сказал, переводя уже на более простой язык: "Игры кончились. Игры кончились." Он это сказал в связи с Чемпионатом мира по футболу. Я не думаю, что это относится только к Чемпионату мира по футболу. Я думаю, после Чемпионата мира по футболу это предупреждение останется всем. То есть или будет политическое решение, так, как его определила Россия и так, как она его пыталась определить в Минских соглашениях, которые не способны выполнить украинское правительство, и Украину. Или при любой попытке силового решения государственность Украины, я скажу даже больше, она уже не будет под вопросом. Но ну, это вот тот не, не, не украинского государства, а в той форме, в которой оно существует Ну, после вот этого высказывания Путина, министр обороны Англии заявил, что все говорят о мощи украинской армии, но России хватит нескольких дней для того, чтобы этот вопрос решить. Как вы думаете, это справедливо сказано было англичанам? Я думаю, он ошибся на несколько дней. Понятно. Он, он, он недооценил. это будет быстрее. Надо, надо учитывать, что украинское население ненавидит эту власть не меньше, чем эта власть ненавидит Россия. Хорошо. Опять-таки, возвращаясь к выступлению, то есть ответу на один из вопросов, президента Российской Федерации, когда он опять заявил о новых системах вооружения, которые уже поступили, как говорится, на вооружение российской армии. Как вы думаете, это последнее предупреждение для тех, кто все-таки помышляет об, собственно говоря, об атаке на Россию через структуры НАТО? Я думаю, через структуры НАТО никто не помышляет об атаке на Россию, потому что Совершенно ясно, что конвенциональными способами не о чем говорить. А стратегическими, это уже совершенно ясно, что лучше этим не задираться. Но в ответе президента России на это я бы обратил внимание на еще один момент. Он сказал, это только часть наших разработок. Новые разработки, когда они будут уже готовы к тому, чтобы рассказать о них, мы о них расскажем. То есть это еще только часть. Насколько она не поразительно по своим данным заявлена. но это процесс введения новых, совершенно отличных от всего, что знали раньше, вооружений, особенно стратегических, этот процесс, он только идет. Это была первая ласточка, не последняя, И поэтому я думаю, что все, кто с тревогой, кто с надеждой, ждут следующего заявления президента России о дополнительных новых разработках, которые уже принимают вид вооружений, которые становятся или станут в ближайшее время на вооружение российской армии. Это окончательно похоронит любые надежды на любой военный конфликт с Россией или на попытки достигнуть стратегического перевеса над Россией. Понятно. Ну что ж, спасибо, Якович. У нас в чате есть вопросы. Да, вопрос у нас есть. Значит, три вопроса у нас по времени. Так, начнем с первого. Угроза санкций со стороны США ставит под удар ядерную сделку с Ираном. Чем это грозит Европе и Ближнему Востоку? И что с этого России? Соединенные Штаты могут использовать это для еще большего подчинения европейской политике, особенно экономически, Соединенным Штатам, угрожая наказать европейские страны, если не будут торговать с, Евро, с Ираном. Например, «Боинг» отказался поставлять Ирану э, пассажирские самолеты, это, по-моему, 100 штук, а «Аэробас» тоже вынужден будет отказаться по двум причинам. На «Аэробасах» стоят комплектующие американского производства, второе – под угрозой американских санкций. Тут, к сожалению, Россия Немало что может сделать, потому что разрушенная, уничтоженная авиа... авиастроительная промышленность России еще не достигла возможности компенсировать уход Соединенных Штатов с этого рынка. Иначе бы Россия могла бы совершенно спокойно войти на этот рынок и доставить, поставить Ирану или любой другой стране свои пассажирские самолеты. К сожалению, их очень мало, и они ни в коем мере не могут конкурировать с американскими или европейскими. Очень жалко. А с другой точки зрения, все, что на Западе перестанут представлять в Иран, Россия и Китай могут это восполнить. Понятно, спасибо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. В какие игры играет Северная Корея? Разве американцы могут пойти на вывод своих войск Корейского полуострова? Какой смысл этой авантюры, кроме как признания позиции КНДР на мировой арене? Цель, цель северокорейского руководителя была добиться безопасности своей страны и своего режима. Он достиг этого создав ядерное термоядерное оружие и средства доставки. Теперь выход. Если кому-то мешает северокорейское ядерное оружие, выход только один. И мне будет странно, если северокорейский э, э, руководитель не будет на этом остаивать. То есть полный вывод американских войск из Южной Кореи и Недопущение ядерного оружия на территорию Южной Кореи. Если американцы на это пойдут, тогда можно говорить о том, что процесс пойдет. Если американцы на это не пойдут, тогда северокорейцы не, э, не разоружатся от своего ядерного оружия. Я думаю, что и Россия, и Китай будут только аплодировать, если американские войска, с их системами, включая та и локаторами, которые просматривают насквозь значительных территорий, уйдут из Южной Кореи. Понятно. Следующий вопрос. Так, что можно ожидать на Ближнем Востоке от замерения в Сирии? Что? Я не понимаю, что значит? что имеет в виду замирение Сирии. Восстановление Сирии как единого да. государства будет стабилизирующим фактором на Ближнем Востоке. Окончательно этот вопрос будет решен, когда России удастся привлечь Саудовскую Аравию к поддержке Сирии. Потому что в Саудовской Аравии должны понять наконец-то. В России это понимают что только сильное экономическое участие Саудовской Аравии в Сирии и поддержка сирийской власти может быть тем рычагом, который ослабит или сведет на нет иранское влияние в Сирию. Борьба за власть в Сирии кончена. Убрать власть Асада силой невозможно. А теперь Саудовская Аравия и арабские страны должны рассматривать, Могут ли они усилить свои позиции в Сирии и тем самым усилить противостояние Ирану, или они будут продолжать оставлять Иран своей обструкции, одной из основных основных государств, которые действует в Сирии? Понятно. Но у нас есть время еще вопрос задать. Да. Следующий вопрос. Яков Иосифович, Существует ли разногласия в стратегических планах нынешнего руководства России и Израиля? Как вы их видите? И если да, то какие? Я не думаю, что у нас есть какие-то стратегические противоречия или разногласия. У нас и у России свой взгляд на те или иные проблемы как на Ближнем Востоке, так и в мире. Но они никогда не доходят до уровня, стратегического противодействия своем мнение может иметь любая страна объективно у нас нет стратегических противоречий с Россией ни на Ближнем Востоке ни во Ферне понятно якобы еще у меня появился один вопрос который я забыл вам собственно говоря задать вот смотрите в западном мире идет некий раздрай. Значит, Америка, Соединенные Штаты Америки желают получить, собственно говоря, страны Евроатлантического альянса в качестве своих вассалов, которые не будут иметь никакого права голоса. С другой стороны, России удалось посадить за один стол таких известных врагов, как Турция и Иран. И Индия, Пакистан и Китай. И вот а в свете этого, как говорится, беспомощность Совета Безопасности он, который практически не может решить ни одного вопроса. Как по вашему мнению, не является ли ШОС правооборством будущей глобальной организации, которая может объединить в себе всех людей, которые так или иначе страдают от либерального глобализма евроатлантической цивилизации? ШОС может быть одной из форм международного сотрудничества, не основной из них, и, понятно, не может заменить ООН. ООН есть свое место, и никто не может заменить ООН. И без ООН ситуация в мире будет намного более опасна и хуже. Поэтому те формы сотрудничества, которые базируются на тех принципах, которых работает ШОС, то есть... Взаимные интересы и не силовое давление на стран-участников и должны быть такими же формами сотрудничества в мире, которые будут развиваться. Все силовые структуры, в которых есть абсолютная дисциплина и подчинение, отмирают, они будут не действовать. А Соединенные Штаты борются отчаянно и безнадежно за сохранение своего места в мире. Это сказал уже президент Франции. Он это озвучил. Сейчас, на встрече этой семерки, Соединенные Штаты пытаются бороться и сохранить свое главенствующее место в мире, и этого не будет, сказал президент Франции. И тут я с ним согласен. Соединенные Штаты ведут безнадежную, без единого шанса борьбу, за сохранение своего мирового господства. И то, что они делают с Ираном, и попытки экономических санкций, все это остальное для того, чтобы сохранить подчинение Европы. Самый большой кошмар для Соединенных Штатов. То, что им стрится в страшном сне. Это улучшение отношения, приближение Китая и Дальнего Востока к Европе через Россию и самое ужасное – это нормальные, дружеские, хорошие отношения между Россией и Германией. Ну, я понимаю, это, конечно, все понятно. Но не могут ли Соединенные Штаты, понимая безысходность этой позиции, решиться на какое-то военное решение этого вопроса, как вы думаете? Я думаю, что после прошлого выступления президента России и после его ответа на звонки населения у них уже не будет никогда никакого желания попытаться решить проблему военным путем. После следующего выступления российского президента это будет абсолютно безоговорочно всем ясно. Понятно. Понятно. Ну что ж, Якович, я благодарю вас за то, что вы потратили на нас время. Значит, спасибо вам за ясные и точные ответы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. До свидания. Всего хорошего, успехов. Уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол», я думаю, вам стал ясен уровень противоречий внутри буржуазного мира. Столкновение антагонистических интересов различных групп буржуазии между собой. Ясно, что это столкновение интересов рано или поздно приведет к всеобщему мировому кризису капитализма. И ясно, что буржуазия свои проблемы будет решать всегда за счет народов. Здесь выход только один: буржуазное общество зашло в тупик, и надо постараться нам сделать так, чтобы Буржуазия не утянула в свою могилу вместе с собой и нас. Думайте, следите, изучайте историю. До свидания. С вами был я, Марк Соркин, информагентство «Ледокол». До новых встреч.